Всем привет, ребят! С вами Антони! Сегодня у нас новая подборка самых невероятных вещей с Алиэкспресс, от которых ты точно офигеешь! И не забывай, что твои лайки нас мотивируют делать больше классных видео! Эти вещи тебя точно удивят! Знаете, я даже пока готовил этот ролик, меня очень сильно это все затянуло, и я так сильно захотел хоть одну эту вещичку! И вы, ребят, пишите в комментариях, какую бы вы хотели себе вещь! А так у нас в конце видео конкурс на 500 рублей! Так что обязательно досмотри до конца, ну и Погнали! Пожалуй, начнем с трэша. Итак, этот товар для настоящих лентяев. Это, друзья, помощник для надевания носков. Он также будет незаменим для людей с проблемами спины. Чтобы воспользоваться помощником, следует надеть носок на раму, поставить приспособление на пол и, удерживая за длинную ручку, продеть ногу в носок. Эта ручка также поможет и снять носки. Также это приспособление поможет одеть или снять обувь. Прочный материал выдерживает значительные нагрузки даже при регулярном применении. В нем нет расходуемых компонентов, и он должен прослужить пользователю долгие годы. Некоторые животные оставляют свою шерсть везде. На вашей одежде, на диване, на постельном белье и во многих других местах. С этим может помочь щетка для чистки шерсти Fur Wizard. В комплект входят две щетки, большая и поменьше. Большой щеткой можно чистить мебель, салон автомобиля, она работает как валик. Такая щетка поможет избавиться от вездесущей шерсти. Маленькая Fur Wizard щетка выполнена в компактном размере и отлично поместится в сумочку или в ящик рабочего стола. Специальная ткань, находящаяся на поверхности щетки для удаления шерсти, как магнитная притягивает к себе все, что осталось на вашей одежде после общения с питомцем. Стрелочка, находящаяся на ручке аксессуара, указывает, в каком направлении нужно вести щетку по одежде. Эта версия геймпада пришлась по душе многим игроманам, и это неудивительно. Качество изделия действительно очень хорошее. Геймпад сделан из крепкого пластика, все части надежно скреплены между собой, благодаря чему джойстик монолитен и прочен. Геймпад сразу сочетает в себе и удобный джойстик, дополнительные клавиши, триггеры и стик под большой палец левой руки, что очень хорошо, ведь теперь не нужно будет ничего докупать. Моноцикл – это компактный одноколесный мотоцикл, который использует принципы работы электрических самокатов, который умеет уравновешивать себя вперед и назад, поддерживая также боковое равновесие. Максимальная скорость передвижения составляет 25 км в час. Меня он привлек своим дизайном. Сидение находится над колесом, также есть ручки для удобства управления. Все это выглядит очень необычно. Беззаботное детство проходит в играх и забавах. Маленькие мужчины предпочитают машинки и оружие. Как обезопасить во время игры маленького стрелка и окружающих? Приобрести для мальчика деревянный пистолет, стреляющий резинками. Игрушка позволит ощутить себя в роли храброго полицейского, который преследует преступников. Пистолет для резинок имеет такое название благодаря тому, что в виде патронов для стрельбы используется обычная канцелярская резинка. Конструктор Marble Run представляет собой необычную игрушку – горки, по которым катаются шарики. Можно строить разные конструкции из одних и тех же деталей, и когда все правильно собрано, шарики катаются по всей длине желобов. Все детали подходят друг к другу, и даже если у вас есть несколько разных таких конструкторов, из них можно собрать что-то одно большое, совсем как Лего. Это оригинальный и удобный штопор для вина. Он использует силу давления воздуха, чтобы извлечь пробку из бутылки, аккуратно и без повреждений. Вы частенько можете столкнуться с проблемой, ведь пробки у старых вин гораздо более хрупкие и легко рассыпаются. В такой ситуации не стоит использовать обычный штопор, ведь он может повредить пробку, и остаток вечера вы будете выцеживать крошки пробки из вина, вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным напитком. Пневмоштопор даст возможность легко и бережно откупоривать бутылки вина, не нарушая целостность даже самых старых и хрупких пробок уху-ху Ох ребятки а вот это по-настоящему крутая и бомбезная штука это модель Optimus прайма минус этой модели что вы ее точно не сможете поставить себе на полку в комнате почему да все просто высота этой модели 2 метра 2 метра карл нормальный такой размер да и цена также на высоте но ребята это реально крутая вещь я бы не отказался от такого подарка такс блогеры бегом покупать хайп с такой игрушкой вам обеспечен этот робот JJRC R4 с прекрасными светодиодными огнями для глаз привлекателен и еще игрив даже в темноте. Он многофункциональный. Например, сдвигается вперед, назад, поворачивает влево, вправо и так далее. Прекрасный компаньон для ваших детей. Особенно пение и танцевальное представление могут развлечь вас. Три режима управления: режим дистанционного управления, интерактивный режим звука и сенсорный режим принесут вам массу удовольствия. 2.4G система дистанционного управления позволяет игрокам дополнять интерфейс. Прекрасный. Красные красочные огни RGB и сменные лампы предлагают больше вариантов для игры, это лучший подарок для детей квадрокоптер S9HW. Это замечательный дрон, который настолько прост в управлении и имеет все необходимые функции – удержание заданной высоты, автовозврата домой, Headless Mode, что подойдет даже для пилота-новичка. Им легко управлять даже внутри тесных помещений. К тому же он ударопрочный, поэтому даже новичку сломать его будет непросто. Корпус квадрокоптера S9HW изготовлен из качественного пластика ABS. Этот квадрокоптер имеет очень маленькие размеры. Благодаря складной конструкции эту малышку легко можно положить в карман и всегда носить с собой без проблем. Благодаря складной конструкции не без того компактный квадрокоптер становится еще портативнее и помещается практически в любом кармане. А вот это очень веселая штука. Пожалуй, закажу. Фитнес-джамперы Кенгу-джампс похожи на роликовые коньки, в которых под подошвами размещены эллиптические дуги и пружина, натянутые между петлями для обеспечения жесткости и гибкости прыжков. Фитнес-джампер подходит для бега, активных игр, занятий Кенгу-фитнесом и помогает совершать различные трюки в воздухе. Двойная система крепления отлично фиксирует ботинок на ноге. Пластиковая защита удерживает голеностоп и щиколотки джампера. Современная жизнь выдвигает современные требования даже к такому простому устройству, как часы. Современные смарт-часы способны не только показывать время, но и считать шаги, измерять пройденную дистанцию, отслеживать геолокационные данные, измерять пульс, оповещать о входящих звонках и сообщениях и многое другое. В огромном разнообразии моделей и брендов нам хочется отыскать смарт-часы, которые бы идеально нам подходили и по функциям, и по дизайну. Смарт-часы KW88 выгодно отличаются среди своей линейки товаров. Они безупречно подходят активным и спортивным людям, находящимся в постоянном движении, и бесспорно отличный выбор для тех, кто любит современные девайсы и желает все время идти в ногу со временем. Радиоуправляемые роботы уже прочно вошли в нашу повседневность, и на данный момент появляются все более интересные и увлекательные экземпляры. WL Toys Dobby F8 – это интеллектуальная игрушка с широким набором функций и возможностей. Робот умеет исполнять различные танцы, заниматься йогой, выполнять элементы боевых искусств и рассказывать различные истории. Благодаря системе самобалансировки робот не останется беспомощно лежать после падения, а сам автоматически встанет на ноги. Управлять гаджетом можно голосовыми командами или воспользовавшись мобильным приложением. Ну что, друзья, подъехала реально крупная артиллерия. Это, ребятки, танк Хэнглонг. Но не все так просто. Он на рс управлении и полностью изготовлен из металла. Вес такой махины 60 килограмм. Неплохо тогда. Длина со стволом 1040 миллиметров, ширина 460 и 4 миллиметра, высота 378 и 2 миллиметра. Еще одной изюминкой этого красавца является возможность бахнуть со ствола. Он стреляет пластиковыми пульками 9 миллиметров. В этом танке максимально все проработано, до мельчайшей детали. Но есть одна проблемка. Мало кто себе позволит такого красавца. Он стоит почти 500 тысяч рублей. Да-да, полляма рублей. А это незаменимая вещь, если у вас есть питомцы. Поилка-диспансер. В этот диспансер можно вкрутить любую бутылку. Особенно будет полезно, если вы живете в квартире и оставляете питомца одного дома. Эта поилка подойдет для мелких животных. На мой взгляд, минусом этой поилки является маленький размер. Работает она весьма просто. Думаю, кто слышал, что такое физика, поймет принцип работы. В целом, весьма неплохая вещица. Маска Таноса с фильмом «Мстители. Война бесконечности». Ее обладатель часто встречается в различных сериях под именем «Танос-разрушитель». Чтобы стать самым могущественным, он собрал все камни бесконечности и создал мощное оружие в виде перчатки. Игрушка является отличным подарком и сувениром для любого, кто смотрел фильм «Мстители». Сделана из качественного латекса. Она также станет отличным дополнением для косплея. Хм, а вот эта сборная модель истребителя F-104 непременно должна быть в коллекции юного авиалюбителя, ведь это первый самолет, скорость которого вдвое превышает скорость звука. Моделька приходит разобранной, сделана из прочного пластика, есть множество функций и, конечно же, шасси, которые можно задвигать в корпус самолета. Рогатку держал в руках каждый мальчишка, однако едва ли кто-то воспринимает ее как настоящее оружие. А зря. Целый ряд фирм на Западе выпускает рогатки не только в качестве детских игрушек, но и в качестве полноценных боевых систем для спецназа. Эта рогатка не исключение. Она отлично подойдет для охоты, есть подсветка для более точного прицеливания, рукоятка сделана с защитой от скольжения, также есть прибор для измерения уровня, что позволяет быстро освоить баланс. Но будьте осторожны, это не игрушка. JBL Clip 2 – это большой звук, сверхкомпактный корпус и универсальный дизайн, который позволяет колонке крепиться в любом месте благодаря новому умному карабину. Водонепроницаемая конструкция и прочный корпус делают JBL Clip 2 идеальным компаньоном для пеших прогулок, кемпинга или пикника у воды. Кроме того, можно подключить два JBL Clip 2 для усиления звука. 8 часов непрерывного воспроизведения и лучше в своем классе JBL Clip 2 будет работать на протяжении всего дня. Виртуалити проект с Kickstarter, который позиционируется как образовательный. Его особенность в том, что на футболку нанесена специальная разметка. Если навести на нее камеру, то пользователь увидит несколько образовательных разделов: дыхательная система, пищеварительная система и другие. Это очень забавно. Информации, конечно, не хватит студентам-медикам, но как пособие для начальных классов по анатомии, такая штука точно может сгодиться. Да и представьте, насколько занятным может быть такой интерактивный подход в современной школе, где порой смартфона нет только у учителя. Посмотреть на скелет или органы можно в разных ракурсах. Картинку можно приблизить, отдалить, взглянуть сверху и снизу. А это, друзья, экзоскелет. Универсальный экзоскелет для электронных стадикамов, призванный разгрузить руки оператора, перераспределив нагрузку на все тело. Система универсальная и совместима со всеми двуручными электронными стабилизаторами. Он создан для видеооператоров. Затянуть или ослабить жилет на теле оператора можно с помощью специальных тросов. Чаши в этом скелете глубокие, что позволяет надежно удерживать электронный стедикам. И есть шарнирные соединения, которые делают систему более гибкой и позволяют осуществлять наклоны и подъемы стадикама вниз и вверх. Копилка «Шлем Железного Человека» станет отличным подарком для любого фаната комиксов о Железном Человеке. Копилка выполнена из качественного пластика в виде шлема-костюма Тони Старка. Отличное украшение для вашего интерьера. Как она работает? Она без проблем хавает вашу деньгу, но вот чтобы забрать с нее деньги, нужно ввести код, пароль. Также в этой шкатулке есть 10 разных мелодий. П-90, бельгийский пистолет-пулемет, был разработан в первую очередь для танкистов и водителей боевых автомобилей и машин. Специально для p 90 был разработан патрон типа 5,7 на 28 мм СС-190, обладающий высокой пробивной мощностью и низкой степенью рикошетирования. Но такой пистолет-пулемет вам не получится купить даже в Америке. Но если так уж хочется, можно заказать арбизовый p 90 Он стреляет арбизами, намного безопасней, да и в какой-то мере веселее. Перчатка Железного Человека станет отличным подарком для всех фанатов Мстителей. В сравнении с кучей других перчаток, это сделано предельно качественно. Также есть несколько прикольных штучек. При нажатии на кнопку в центре правой ладони, она начинает светиться. При этом воспроизводятся звуки битвы с применением суперсилы. Еще есть отсек, из которого в фильме вылетали ракеты. Полный комплект светодиодной ленты отлично подойдет для подсветки телевизионного пространства, чем может снизить утомляемость и нагрузку на глаза. Создайте более комфортную атмосферную обстановку при долгом просмотре телевизора или же играя в игры. Световая тв лента для телевизора поставляется с пультом RF Wireless, который отличается от всех других тем, что он не требует прямого наведения. Пульт быстро срабатывает на любые переключения режимов освещения, регулировки цвета, яркости и скорости. Выберите и настройте свой любимый цвет, чтобы установить, Романтическую атмосферу. Это удобная садовая пила японского типа с двусторонним лезвием для эффективной чистки кустарников, пиления ветвей, распиловки ДСП и пластика. Шаг зубов с одной стороны 7 зубов на дюйм и с другой стороны 10 зубьев на дюйм дают возможность эффективно справиться с различным типом материала, обеспечивая грубую резку. Пластиковая ручка с ребристой поверхностью обеспечивает надежный захват и безопасную работу. Ручка снимается для компактного хранения пилы. Лезвия защищены специальными чехлами, что обеспечивает безопасность в нерабочем состоянии, а также предотвращает затупление зубьев. Предназначена для различных работ в саду, гараже, мастерских. Биометрический дверной замок предназначен для контроля доступа в жилые и офисные помещения. При установке данного замка попасть внутрь смогут лишь авторизованные пользователи, что гарантирует надежную защиту дома. Преимущество этого замка в том, что не нужно запоминать сложные пароли и носить с собой ключи, так как открывается он при помощи запрограммированного отпечатка пальцев, а запомнить может до 100 пользователей. Замок состоит из накладных ручек и врезной части. В ручке снаружи встроен сканер отпечатков пальцев, три LED-индикатора, а также микро порт для подзарядки замка. Прост в установке не нуждается в сверлении. Крепится с помощью двух винтов, которые идут в комплекте. Подходит для дверей толщиной 35-55 мм. Этот стабилизатор позволяет пользователям смартфонов настраивать угол его установки в держателе стабилизатора, упрощает получение правильной композиции, однако наиболее приятной особенностью стабилизатора является раскладная телескопическая ручка. Между ручкой стабилизатора и держателем смартфона интегрирована специальная штанга, которая легко превращает стабилизатор на штатив для селфи, в то же время все функции стабилизатора остаются неизменными. А вот этот товар подойдет для любителей барабанов. Он дешевый, и на нем можно учиться играть на барабанах. Также станет отличным подарком для ребенка. Главное, чтобы потом соседи не сошли с ума. Для использования электронных барабанов нужно сначала подключить к ним питание. Для максимальной имитации игры на барабанах в комплекте поставки предусмотрены две деревянные барабанные палочки, длиной 50 сантиметров, с диаметром держала 14 миллиметров и весом 29 грамм каждая. Они сделаны в виде гибкой клавиатуры, очень компактный инструмент, способный подарить много веселья. Ох, если б вы знали, какой у меня бешеный котяра. Не помню ни дня, когда он просто спал или спокойно сидел на коленях. А особенно он любит царапать мой любимый диван. Он изнасилован до такой степени, что придется уже покупать новый. А решением этой проблемы станет трехярусная игрушка для кошек. Суть игрушки простая. На трех ярусах есть несколько мячиков, которые могут перекатываться с одного яруса на другой. Вроде бы все просто, но кошки ну очень уж нравится. Часами сидит возле нее. Интересно, а есть такая игрушка для жены?